Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Дев на июль 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, я, как обычно, начну с Кельтского креста, а потом мы поговорим про любовь для тех, кто в паре, для тех, кто одинок. Ну и обязательно посмотрим на финансы. Под колодой. Под колодой у нас девятка Пентаклей. Ну что ж, замечательная карта. Это карта финансового благополучия, благосостояния. Это карта э, обеспеченного человека. Э, обычно это женщина, может быть, даже женщина независимая, которая может сама заработать на себя, женщина, которая любит окружать себя э, роскошью, э, Тратиться на себя, ходить в дорогие рестораны, покупать дорогое вино. Украшать себя. Для мужчин, может быть, это ваша партнерша. Карта представляет знак зодиака деву, кстати. Может быть, вы встретили такую женщину независимую. Если вы в паре, может быть, это ваша партнерша, но она женщина независимая или зарабатывает денег больше, чем мужчина. Но для женщин, может быть, вы сами, мои дорогие девы, ваша карта. Ну что ж, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас карта дьявола, которая перекрывает двойка мечей. В основе креста у нас восьмерка чаш. В недавнем прошлом шестерка пентаклей. Во главе вашего расклада восьмерка мечей. В ближайшем будущем королева кубков. Для вас, мои дорогие, карта девятка посохов в вашем окружении. Рыцарь, рыцарь кубков, Надежды и страхи, Десятка мечей. И чем все завершится? Вот карта называется happiness счастьем. То есть девятка кубков. Замечательно. Ну что ж, давайте начнем с Малого Креста. Карта дьявола и карта э, принятия решения. Ну, карта дьявола это соблазны, что-то соблазняет вас какие-то и вам нужно принять решение отрезать что-то из своей жизни кто-то соблазны наши бывают это излишки Излишки питья, излишки, алкоголь, может быть, еда, может быть. Э, все, что мы делаем излишне. Э, даже, знаете, работаем слишком много, трудоголики, э, тратим много денег, шопоголики. Вот это все, все, что излишне, это по карте дьявола. А еще эта карта «Старший аркан» представляет знак зодиака козерогов. Ваша, наша земная стихия. Козероги, люди упертые, но, знаете, в плане достижений обычно хотят достичь чего-то. Единственный знак, который когда вот в любовных отношениях, это единственный знак, который женится по расчету, то есть из материальных каких-то соображений. Но давайте вернемся вот к этим вот искушениям-то нашим. Все-таки решение... Знаете, такое важное, может быть, на самом деле уже по здоровью курить кто-то бросит, хочет, может быть, пить кто-то бросит, хочет, и вот это вот прям вот жизневажное решение вы принимаете. Кто-то, у кого-то, может быть, игровая зависимость, ну, все, как я уже сказала, все, что излишнее, а еще это люди. Люди, к которым мы какими-то цепями, знаете, привязаны, что ли, прикованы, я бы сказала. Хоть и знаем, что надо избавляться от этих цепей, то есть избавляться от этого человека, но вот эти какие-то цепи нас держат. Иногда эти цепи – это дети, иногда наша финансовая зависимость от человека, но как бы цепи надо разрывать, вот это решение надо принимать. И если человек как бы для вас… Часто эта карта говорит еще и о домашних, насилие если человек агрессивный если человек вас не уважает оскорбляет или еще что-то то значит надо надо все-таки принимать это серьезное решение и как бы избавляться от этих цепей но я думаю что кто-то из вас разрешит примет решение правильное и избавиться либо от своих каких-то пагубных привычек либо от если вы прикованными какими-то цепями к человеку значит от этого человека избавитесь потому что восьмерка только чаши это когда мы спиной э, поворачиваемся и уходим. Карта без драмы. Почему без драмы, вроде бы, уход? Да потому что вот эти вот чаши полные каких-то эмоций, чувств, мы уже давно пережили. То есть, например, если это отношения, любовь давно уже ушла, нет никаких чувств, ничего не радует уже. То есть вы все это уже прекрасно в голове знаете, что пора заканчивать, пора уходить. Но вот эти вот какие-то дьявольские цепи держат. И... Но тут принятие решения. Поэтому и драмы-то нет, потому что эмоции уже отжили себя. Работа, может быть, если вы тут вас на вас все навалили, вы перерабатываете, трудоголик и все остальное, уже даже сил нет никаких, сами знаете, что пора уходить, и вот этот сам факт вам константирует вот эта карта ухода. Я поворачиваюсь спиной к тому, что уже мне не служит, что отжило себя, и я ухожу. Да, может быть, даже ухожу в неизвестность. То есть, может быть, я не подготовил еще какую-то другую работу, может быть, я... у меня нет других отношений, я даже не знаю куда мне идти, но я ухожу, это уже важный шаг, потому что все остальное оно приложится, мы разрешим свои проблемы, только вот сам факт вот этот вот. В недавнем прошлом у нас шестерка пентаклей, замечательная карта в плане финансов, то есть финансовый такой, знаете, баланс. То есть ни дыр нету, на все хватает, я не могу сказать, что излишнее, но э, зато на все хватает, это уже хорошо. На все ваши любые какие-то там пожелания, желания, что ну, нужды ваши, на все хватает денег. Все покрыли, никаких долгов. Кстати, про долги, это карта еще долгов. То есть, а может быть, выплатили все долги, никому ничего не должны. Или вам. Может быть, вас будут просить в долг кто-то. Вы будете помогать, может быть, кому. карты еще и благотворительности. Может быть, кто-то требует... Еще кармическое, кармическое, как бы кармические долги проходят по этой карте. То есть кому-то кто-то вам помогал когда-то. Теперь ваша очередь. Или наоборот, кто-то вам нужна помощь. И вы как бы уравновешиваете вот эти весы, весы кармической справедливости. Так, а во главе расклада у нас восьмерка мечей. Ну что, карта такая, знаете, я застрял, я не... В голове застрял, вернее. В потоке своих негативных мыслей я застрял. Я не могу найти выхода из, этой, из этого вот потока. Как мне научиться смотреть на жизнь более позитивно, может быть? Как мне избавиться вот от этого потока негатива в моей голове? Вроде бы все как бы избавился от своих проблем, вроде бы ушел, но в голове все равно какая-то, вот знаете, тупик какой-то. Но тут, знаете, как-либо сами, сами работайте над собой, привлекайте людей, которым вы доверяете, кто мог, может вам помочь. Либо специалист нужен, нужно идти к психологу, нужно как бы общаться с мудрыми, с правильными людьми, кто у вас может направить вот как избавиться от этой вот стиральной машины в голове, которая постоянно крутится. Это машина вот этого вот негативного мышления. И еще часто, вы знаете, вот это вот в голове такое бывает, ой, нет, нету выхода, я не знаю, как, как мне из этой ситуации. Хотя на самом деле мы прекрасно знаем. Это как вот в этой ситуации, когда надо уходить. То есть мы знаем, что можем, можно уйти. Но боимся, боимся, потому что знаем, что будут последствия. Надо, значит, где-то жилье там или, я не знаю, с детьми вопрос решать, детей со школы переводить. Это все трудно, это все болезненно. Но решение есть, но оно нам не очень нравится, потому что оно болезненное, потому что оно трудное решение. И мы начинаем как бы вот это вот строить перед собой, вот, эту вот, вот эти мечи перед собой ставить, а у меня нет выхода из положения, то есть я в безвыходной ситуации. Хотя просто вот это безвыходное безвыходность – это наши страхи. Ну, а в ближайшем будущем у нас королева кубков. Королева кубков – это женщина, элемента воды. Раки, рыбы, скорпионы. Водяная, водная стихия – это наша противоположная стихия. То есть у нас хорошая энергия с людьми, водной стихии, Но не со всеми. Например, рыбы, девы – мы полная противоположность. Обычно полные противоположности не очень как бы сходятся хорошо. Вот, например, девам, может быть, с рак. Раки, кстати, самый лучший вариант из людей водной стихии ну вот королева кубков как я сказала женщина водной стихии рыбы раки скорпионы это люди обычно очень такие мягкие любви обильные еще даже знаете особенно раки вот цепляются цепляются постоянно над им трогать вас, вам надо постоянно, чтобы вот э, говорили им, как вы их любите, как вы их цените и все остальное. Но любят, любят семью раки, например, очень такие семейные люди. Но это может быть любое, любая женщина, в общем-то любая женщина, которая влюбляется любого знака зодиака, она превращается вот в такую королеву кубков, потому что мы смягчаемся, мы вот это вот у нас полная чаша любви в руках, мы готовы заботиться о человеке, человеке, которого мы любим, то есть э, э, любая женщина может быть влюбленная. Либо это карта матери еще часто, да, потому что а, э, забота, забота это вот э, качество матери, которая. Тут знаете, королева пентаклей, королева кубков, они вот э, обе представляют мать, но королева пентаклей там уже такая практическая помощь, когда и деньги дам, и там помогу с чем-то, с детьми, и с домом и со всем. А тут наоборот, тут больше там выслушает, как бы по головке погладит, поплачет с вами, больше такая эмоциональная поддержка, я бы сказала, вот у королевы кубков. Еще это люди вот с такой э, водяной стихией она эмоциональна, это инстинкт еще. И поэтому могут быть тарологи астрологи, эзотерики, все, психологи вот по этой, по, по этой карте кто-то вот в вашей жизни, в ближайшем будущем появится. Или есть уже, но будет играть какую-то главную роль для вас. Для вас, мои дорогие, ваше эго, девятка посохов. Ну что ж, карта воина. Ни в коем случае не сдавайтесь. Что вы там добиваетесь? Девятка посох – это воин, который чего-то, вот он как во главе армии, его уже жизнь била, его уже жизнь ранила, были жизненные раны какие-то, заживали они, принесли вам жизненный опыт какой-то, но вы все еще вот как генерал, свое войско вперед, люди от вас зависят, может быть, но вы как бы не отступаете. Ну и правильно, потому что карта говорит, после девятки идет десятка, конец цикла. То есть вот-вот, вот-вот, то есть только не опускай свое оружие, только не расслабляйся еще чуть-чуть, и судьба, карма, вселенная пошлет вам вот вашу, вашу награду какую-то, что вы там добиваетесь, чего вы хотите от жизни, вот это вы можете получить, тем более ваша последняя карта – карта исполнения желания, поэтому как бы продолжаем бороться, мои дорогие девы и как бы не от руки не опускаем, потому что ну вот вот должно как бы подойти. В вашем окружении такая романтическая карта рыцарь кубков. Ну что ж, опять молодой человек элемента водной стихии рыбы, раки, скорпионы тоже может быть. Вам может быть кто-то признается из вашего окружения, кстати, признается в любви, признается в своих чувствах. Даже видите. Знак рака на этой карте: то есть рыбы, раки, скорпионы. Ну, рака он держит, потому что раки это символ семьи. Либо для тех, для кого любовь не ваша тема, может быть, предложение какое-то вам прийти. Предложение позитивное, потому что он держит эту чашу позитивных эмоций, то есть тут, может быть, работу предложит. я не знаю, чего вы ждете от жизни, может быть, что-то такое вот совершенно не связанное ни с работой, может быть, какой-то паспорт ждете, визу ждете, я не знаю, поступление, результаты экзаменов ждете, что-то такое, но оно придет, вот это вот, что-то вас с вашего окружения обрадует позитивное, придет, принесет вам этот рыцарь на белом коне. Надежды и страхи у нас десятка мечей. Ну, боитесь. Опять все вот в эту тему. Восьмерка мечей, девятка мечей. Десятка мечей – это такое психологическое, знаете, надрыв, что ли, какой-то, драма какая-то. А десятка мечей – это вот предательство, это вот нож в спину. Я рада, что это в позиции страхов. То есть вы боитесь, что вас предадут. Вы боитесь, что люди будут нечестны с вами. Может быть, у вас уже был такой опыт в жизни, и вы не хотите это еще раз переживать. Переживать. Это больно, это трудно после этого оправиться. Но как бы что тут сказать, с любовью, с того всего того, что посылает нам жизнь, мы уч... как бы урок преподносится нам жизнью. Если был у вас уже такой опыт, он у вас уже этот опыт есть. Если вы боитесь и из-за этого не вступаете ни в какие отношения, то это понапрасну, потому что нельзя всех под одну гребенку. Вот так вот. Так, и карта, которую мы уже упоминали, самая знаменательная карта в вашем раскладе это девятка кубков, ну, исполнение желаний. Это как будто вот младший аркан, карта звезда то есть исполнение желаний, исполнение ваших мечтаний, позитив полный такой. Вот аж эмоции переливает из этих чаш, все хорошо, эмоционально. Знаете, когда хорошо себя чувствуешь, то есть никакого стресса, все замечательно, когда люди спрашивают, вам даже стыдно сказать, а мне все в порядке никаких нету, никаких проблем. Ну еще эта карта, знаете, застолье может быть, напитки, еда, все как бы вот через край. Может быть, не, не при, как бы не перепивайте, не переедайте. Помните о карте дьявола, это все как бы сказывается потом на нас и на здоровье, и на внешнем виде. Да, опять-таки, вот проблемы с алкоголем как бы, могут быть, или переедание тоже по этой карте. Но, в общем-то, карта, конечно, замечательная. Все-все вот, исполнение всех ваших мечтаний и надежд. Ну что давайте посмотрим про любовь отдельно. Первые три карты для тех, кто в паре. Рыцарь посохов, король посохов и рыцарь мечей и королева мечей. Ну, у вас одни люди вас окружают. Может быть, вы выбираете, у вас два мужчины и... Вообще, королева мечей – это такая женщина очень-то холодная, я бы даже сказала. Снежная королева такая-такая. Может быть, у вас развод, и вы разводитесь, и, но у вас кто-то уже другой претендент у женщин есть, потому что помоложе даже рыцарь мечей. То есть, потому что карта королевы мечей – это адвокат. Либо двое мужчин и одна женщина – тоже может быть, хотя девы, вы земная стихия, может быть, вы холодные к тому и к другому, у вас, может быть, двое поклонников, вы с одним в отношениях, а с другим другого тоже не отпускаете. И, э, в общем-то, не открываете свое сердце ни тому, ни другому, или вы очень, знаете, как-то интеллектуально подходите к этому, расщ... не, не интеллектуально, а расчетливо подходите к своим подк... поклонникам. Кто из них вам больше подходит? Один помоложе, другой постарше. Этот король, этот, этот амбициозный очень, кстати, может быть. Этот интересный король посохов, это, может быть, мужчина элемента огня, львы, овны, стрельцы, люди интересные, может быть, даже внешне как-то заметный человек, либо работает, работает, может быть, на себя даже тоже, креативность тут, а тут, знаете, какая-то интеллектуальная, может быть, деятельность, человек амбициозный, постоянно какие-то идеи, может быть, рвется постоянно куда-то, торопится, что-то такое. Ну вот, я думаю, что вы очень рационально подходите к выбору партнеров. Давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. Карта башни, карта колесницы шестерка пентаклей вы знаете для тех кто один одинок я думаю что вы одиноки потому что вы у вас разорвались отношения недавно совсем причем неожиданно я так понимаю либо вы ушли либо от вас ушли но не жалейте ни о чем потому что карта колесницы говорит о том что вы победитель то есть вы выиграли эту битву то есть так и должно было случиться. Это в вашу пользу то, что случилось. Тем более, может быть, если это было тоже вот связано с разводом что-то, вы получили, может быть, половину либо имущества и половину денег тоже, шестерка пентаклей Так что тут вы одиноки, я думаю, временно, потому что, в общем-то, вы на коне, как я бы сказала. И, честно говоря, если вы отношения закончились недавно, а я думаю, что это недавно случилось, может быть, вы разделили сами, без развода, без ничего, все, все, что нажили между собой, тебе квартиру, мне машину, это тебе, это тебе, вот так вот, то я бы не стала торопиться вступать в отношения, потому что обычно говорят, что развод или вот оконченные отношения то же самое как смерть то есть надо после этого быть в трауре года два я вот излечиваться как бы ну если конечно близкий человек ушел может быть вы уже в этих отношениях давно в трауре были тоже тогда совсем другая история но в любом случае вы на коне ни о чем не жалеете что случилось Поровну у вас, то есть, а может быть, эмоциональный такой баланс тоже получился. Не обязательно это деньги могут быть. У вас как-то у вас все установилось после того, как вот это распались эти отношения. Давайте посмотрим теперь про финансы для Дев. Семерка мечей. Ага, карта возрождения. Тройка пентаклей. Ну что ж... Рада видеть эту карту, вот как бы, я думаю, что было что-то связанное с финансами, потому что семерка мечей карта человека нечестного, кто-то что-то, может быть, нечестно поступил с вами, где-то работу вы выполнили, не заплатили, может быть, кто-то что-то унес, увел от вас, но не волнуйтесь, особенно тут же рядом старший аркан возрождения, то есть второй шанс судьба пошлет вам, еще какую-то возможность, причем возможность заработать деньги, тройка пентаклей, это новая работа для кого-то, новый проект какой-то, может быть, что-то, вы начинаете свой бизнес какой-то, то есть это, может быть, ваш партнер, бизнес-партнер был нечестен, с кем-то, с кем вы работали, люди были нечестные, но ушли вы и решили работать сами на себя, и вот это вот ваш второй шанс по судьбе, и тут у вас будет возможность как бы заработать.